Ага. Общались между собой? Группы общались между собой. человек. То есть они могли себя плохо чувствовать не потому, что у них не было выборов, а потому, что у них не было выбора в отличии от той группы людей. Если бы, допустим, этот эксперимент проводился, ну, то есть, грубо говоря, они бы не общались, они бы не знали, что это вообще возможно, то, вероятно, они бы просто ну, забили и забили случайно. Я искала по этому поводу информацию, к сожалению, мне не удалось найти ее более подробно. Можешь... Можешь погуглить тоже, мне само это интересно, как именно это у них там было устроено внутри. Но в доме у с собаками, которые угу. получали электрошок, угу. там одна собака видела, что другая, и вторая группа видела, что Нет. собака спирала? Нет. Можно вопрос про подскрытый? Конечно. Вы рассказывали, вот каким-то образом, потом проверяли их. Психологическое состояние, физическое, Я правильно <смех> <вас> за... <смех> В общем, да, психологическое состояние крысы проявляется э, в том, как крыса реагируют на окружающую среду. У крыс вообще часто изучается их э, поисковая активность и нюхательная активность, потому что крыса в нормальном бодром состоянии, она будет проявлять, естественный интерес к окружающей обстановке. И, в принципе, вот это можно оценить. Да. Если эти модели общие для человека, для убитки, рынки и так далее, то на каком уровне развития нервной системы вот это все заложено? Сложно ответить. Это не ошибка работы нервной системы, это тот принцип, по которому она работает. Это наша оптимизация в поиске. Если ты график покажешь, предыдущий... Вот этот вот гайд. Взрывное Прости, пожалуйста. Давай, давай. Поведение, э, приходит в ответ на пропадание стимула. Это значит, что нужно чуть-чуть сильнее поискать. Потому что вот же только что он был. Значит, кто-то нашел кроме меня, значит, надо чуть-чуть сильнее поискать и снова до эти ягоды. Нет, вот я не буду, тот... Он скорее вообще на беспомощности, да? На, какого... на каком уровне? На каком уровне? Если происходит, то это уже генерировать оптимизирующее поведение. Можно ли считать, что вот, э, народы, которые живут при тоталитарных режимах, э, они у них тоже синдром вынужденного бездействия? Можно так считать. И он это? будет сохраняться после, например. Ну, Какое-то время он будет сохраняться. Потому что это поведение, даже если, в принципе, даже если... Пока лапки не начнут переставлять. Да, пока они не начнут грызть палочку и так далее. На самом деле, то есть даже у людей, у которых такой паттерн поведения устойчивость сформировался в детстве, оно может сохраняться на протяжении всей жизни, если с этим ничего не делать. Лечит ли вариативное подкрепление синдром вынужденного бездействия? Каким образом? Ну, например, человек долго пролежал недвижим, да? Uh -huh. а, ну, к примеру, мы берем случай с инсульсом или чем-то еще. Uh -huh. а, здесь понятно, что у него довольно долго будет сохраняться этот синдром. То есть ну, ему нужно будет внешнее воздействие для того, чтобы он двигался снова и пытался это делать и так далее. Но если мы, к примеру, можем показать ему, что в какой-то момент у него все же станет получаться, то, возможно, будет ну, я имею в виду, что на этом, наверное, можно основать метод, но, наверное, есть такой метод для лечения, то есть... Что, как показать? Еще раз. Показать, я, что у него что-то лишнее. Я отношения не двигалось ничего, я уже забыл про это, я уже забил, я уже считаю, что я не могу двигаться, я считаю это нормой. Вот, и уже двигаться не собираюсь, но вдруг мне показывают, но вдруг я понимаю, что в какой-то момент времени все же что-то происходит. Все же, например, рука вдруг взяла и двинулась, да, то есть можно ли на этом классе сформировать вариативное подкрепление? Ну, вытащить человека. Я не скажу насчет вариативного подкрепления, но в принципе есть.. Э Вспомогательные методы лечения, как бы восстановления подвижности, когда, э, то есть, конечности двигаются у человека пассивно, то есть кто-то их двигает, это уже помогает восстановить иннервацию, например, в конечностях и так далее. А вопрос внутренней мотивации, ну, как бы это уже отдельный вопрос. Но на физиологическом уровне это тоже работает. Богдан, ты хотел ответить, скажи. Лечение, построение, вот это леча, зеркальный А, точно, да. Я в виду про некоторое постоянно, постоянно. Потому что если нужно навык формировать заново, то тут тоже нужно постоянное, просто для формирования четкой обратной связи. Это не решает вопросы с мотивацией, это решает вопросы как бы с обучением заново. Слушай, как влияет внешний источник информации на синдром, ну, приобретенный синдром беспомощности человека? То есть, вот, к примеру, человек совершает какое-то действие, и uh -huh. он приобретает синдром и считает, что все, он не может никак на него влиять. Но вы же не просто так сказали нам не подсматривать и к другим людям. То есть, как внешний источник информации, которые могут приходить к человеку, вне зависимости от этого, uh -huh. могут повлиять на там, развитие или, наоборот, борьбу с синдромом, как идет по поводу не подсматривать, в частности, то есть в этом опыте, когда люди верят, что окружающие люди поднимают руки, у них получилось, а у самого человека не получилось, то это как бы усугубляет ситуацию. Не, а уж, ну, ну. очень как раз ну, да. Это работает, потому что ты видишь, что другие подняли руки, а ты нет это я, я, я, я понимаю. А ты еще не знаешь, что всех разные варианты. Я понимаю. В том случае, если, к примеру, я занимаюсь какой нибудь деятельностью, я uh еще -huh. на нее ответ. Uh -huh. Я еще, еще, еще и не, не нахожу никакого ответа, у меня вырабатывается, что вот, я не найду никогда никакого ответа. Но э, с внешней стороны там поступает какая-то информация, или я иду на какое-то занятие, или еще что-то. Uh -huh. есть появляется информация, которая кардинально отвечает на мой вопрос. Насколько no. она будет, мной ну, воспринята, и насколько как она поможет мне. Это будет зависеть еще от твоих личных свойств, потому что тут еще то, насколько человек сопротивляется выученной беспомощности и насколько легко он выходит из этого состояния. Тут еще другие факторы, в частности, локус контроля, то есть внешне или внутренний. То есть ты считаешь то, что происходит с тобой твоей ответственностью или э, как бы влиянием внешних факторов. Там много таких факторов, то насколько ты сам склонен к поисковой активности, когда ты с чем-то таким сталкиваешься. Поэтому, может быть, тебя это выведет из этого состояния, может быть, нет. <свист> а, Таня, а можно вот а, немножко по тому слайду, там где более показаны различные виды подкреплений, а, и, мне кажется, там подозрительно ровные линии, я что-то не пойму, это с людьми связано? То есть ну, вот mm? эти графики это когда поведение людей. Нет животных. Снилось, животных. Mm -hmm. Но, тогда объясни немножко, что точки на них обозначают, то, что я же говорю, они подозрительно ровные. Uh, ровные линии означают, uh, в смысле, вот, например, вот здесь ровная линия, значит, что ничего не происходит. Uh -huh. ничего не происходит. Здесь uh, такая линия, ну, я подозреваю, что это аппроксимация, uh, значит, что здесь предпринималось много попыток вот за этот интервал времени. То есть была поставлена точка здесь, здесь произошло много попыток, следующая точка. Uh -huh. uh, в этих случаях они происходят скачкообразно, то есть много попыток пауза, много попыток пауза. А в этом случае просто они более равномерно разбросаны по времени. А с левой стороны там вот эти точки что? А, вот эти вот черточки, это те моменты, когда выдавалось подкрепление. То есть имеет смысл человеку сначала платить, платить, платить зарплату, а потом давать или не давать премию перед Новым годом. Нерегулярное подкрепление. Это часто используется, да. Так не каждый пункт да. Я, кстати, обмираю, тоже об этом могу сказать. Угу. Первая линия сравнивалась с автоматом Кока-колу. Я думаю, что если он иногда не будет давать Кока-Колу, то человек не будет туда все-таки чаще. Он не всегда дает монетки, а туда засоуны. Это зависит от ожиданий все То есть если ты ожидаешь от него, он не Ты просто уйдешь, а больше к нему не придешь, чтобы он поломался. Кстати, да, вот это <свят> а, Но здесь у тебя было постоянное подкрепление, а при постоянном подкреплении как раз вот все, автомат не выдал Кока-Колу, все, я больше туда не пойду. Есть, а, <свят> а если он изначально бы время от времени тебе выдавал? <свят> <свят> Да, но почему, допустим, при привыкании к наркотикам периодические проблемы со здоровьем не приводят к, же, к такой же трате подкрепления? Ну, то есть человек там употребляет, употребляет, а потом, ну, mm -hmm. опа, он там упал, зад, а пролежал, там, mm -hmm. он, там, с него. Потому что он там, отказал какой-то ворот да, но его это не остановит. Честно, я не эксперт по наркотикам, но если если там уже есть физиологическая зависимость, то у тебя уже на это будут другие факторы работать я не эксперт по хмелью по утрам, честно я не святой человек я поручил вопрос Собственно, есть какие-то похожие эффекты не у подкрепления, а у наказания нерегулярное наказание нерегулярное наказание более действенное. то есть мы работаем так же как подкрепление надо погуглить. Нерегулярные показания, ребят, Давай. помните истории лагеря, концлагеря и все прочее. Те группы заключенных, которых просто равномерно наказывали, ничего так переносили лагерь. Те группы заключенных, которых рандомно наказывали, невзирая на то, как они себя ведут, Кончали жизнь самоубийством, из них никто не. Это будет в первой части к неконтролируемому стрессу, кстати. Это просто Да. С непредсказуемым интервалом. Все туда. О, слушай, есть такой вопрос. А с чем связано то, что происходит вот этот взрыв? То есть почему именно организм старается совершить как можно больше однообразных действий, чем найти какое-нибудь одно, одно альтернативное, но схожее с этим действием? Ну, перед тем, то есть раньше ты получал какой-то ответ на свои действия. Тут ты перестал его получать, но ты, ну как тебе сказать, ты Попытаешься это сделать снова. Возможно, что-то ты сделал не так. Возможно, как бы стоит попытаться еще раз. А, Но ну, после этого ты поищешь другой метод. Конечно, как бы, если почему? Ты человека сразу, <свят> то за то время, пока ты будешь альтернативный путь его поймать, искать, он уже уползает. Другие методы неизвестно, работают или нет. Этот метод работал. Только что, вот он работал. Блин, почему он не работает? Давай реалистичный пример. Давай. Есть две модели поиска очков дома. Есть специальное место, куда я их кладу. Я прихожу туда, если их там нет, то я сразу кричу тревогу. Эй, ребят, помогите очки найти. Но иногда я знаю, что я вчера куда-то их кинул. Это вот нерегулярное. Нерегулярное, куда-то кинул. Я знаю, что где-то они, вероятно, есть, Я их могу минут 15 искать. А потом, ребят, ящики еще. Не очень То есть постоянное потерение. Я знаю, что есть место, оно надежно, как бы автомат сколько и Есть ненадежное место, где-то. И вот где-то ты ищешь дольше. Место ненадежное, ты привык играть в лотерею дольше. Да. Вопрос. А вот механизм игроков автоматов, когда он не выдает, не выдает, вы выдал, оп, снова. Угу. Снова на Основан может быть на нерегулярном. Он на нем и основан как раз. И отлично поэтому работает. Все? Если случайно провести собрание с пятью лекциями внезапно, то повысится ли интерес к лекциям? Если случайно мы сегодня специально перенесли перерыв для того, чтобы сделать неожиданное. Мы захватили мои Что ж, это еще